Оленька, вот скажите, пожалуйста, я, к примеру, вам дам 54 тысячи долларов. Угу. А за минусом НДС что в этом случае снимается? Все. Все, кроме Сережи.